Меня зовут Элиана, мне 50 лет. Я замужем, и у меня есть дети. Я работаю в лаборатории руководителем проекта, и сегодня я согласилась рассказать об имплантатах компании Dance Play Implants. Когда компания, производящая имплантаты, попросила меня об интервью, я сразу согласилась, так как установка имплантатов действительно решила мою проблему просто и надолго. У меня была проблема с зубом на штифте, который постоянно расшатывался, поэтому мой стоматолог предложил мне два варианта – мостовидный протез или зубной имплантат. Недостаток мастовидного протеза заключался в необходимости повреждения здоровых зубов по обе стороны от штифта. Поэтому мой стоматолог рекомендовал мне вариант имплантации. Он предложил имплантат компании DancePlay Implants. Я доверилась ему и стала искать информацию в интернете, чтобы узнать о качестве этого имплантата. Так как качество кости у меня хорошее, имплантат был установлен за два сеанса. На первом сеансе был удален корень переднего зуба, и сразу же был установлен имплантат. Я ушла с временным зубом и пришла на второй сеанс для установки постоянного зуба. Эта процедура проводится под местным обезболиванием, поэтому она безболезненна. И я была полностью готова вернуться к работе на следующий день. Я заново открыла для себя качество жизни. Это невозможно представить и передать словами. Я могу улыбаться, смеяться, разговаривать и принимать пищу абсолютно свободно. Я ощущаю имплантат как настоящий зуб. В заключение я хочу порекомендовать каждому, у кого имеются такие же проблемы, как у меня, спросить у стоматолога о зубных имплантатах. Я выбрала имплантаты от компании «Денсплей Implants. Я очень довольна и рада поделиться своим опытом с вами.